приветствую тебя, дорогой дружище у меня свершилась великая радостная новость наконец готов полный видеокурс по кладке печи этот видеокурс созрел, созревал два года и теперь он полностью готов это выглядит так мы начинаем с чего? с основы, с фундамента здесь рассмотрено, какие фундаменты как их делать для чего? как? Привязывать печь, куда располагать, какими бывают способами заливается, на чем можно сэкономить, на чем экономить нельзя. Здесь рассмотрено, как, рас... как приготовить смесь, и самое главное, как ее испробовать, испытать. Здесь рассмотрены лежанки, печь полностью готова, здесь труба, как ее формировать полностью какими способами перекрывать лежанку много противопожарных способов как это все сберечь сохранить в общем видео получилось два с половиной часа это огромный ресурс который всегда будет под рукой самое интересное под конец там есть вкусности там есть список материалов на эту печку вот такой вот обзор Буду рад, если тебе пригодится этот видеокурс. Заходи, пиши. Задавай вопросы, если что-то не ясно. По от... отдельным запросам могу сделать придовку печи. Придовка печи, разумеется, не прилагается к этому курсу. Это отдельная, целая история. Впрочем... Тут есть замечательная метода, как обойтись без порядовок. Один этот только кусочек стоит 10 рублей. Так что, дружище, вперед! Вот эта печь! Она выглядит примерно так. И в итоге мы ее построили. Скажу, опережая события в процессе пробной топки. Печка показала себя обалденно, как она от двух килограмм дров прогрелась, вполне заметно. Это был, если не ошибаюсь, апрель месяц. Вот она. Вот так выглядела эта печурочка, когда мы ее закончили здесь можно приготовить, покушать Здесь можно, даже если на улице холодно Устроить какое-то барбекю и Здесь, сзади, на печке есть лежанка И что привело в полный восторг заказчика Здесь еще две лежанки для его кошек Сверху, ну и для детей тоже Вот такая печь будет полностью подвластна Если у вас есть две руки, мастерок, болгарка И по-моему 1800 кирпичей. В списке материалов все это указано. Так что до встречи, дружище. Ссылка будет на видео, ссылка будет под видео. Да и много других интересных. У меня есть материалов. Так что обращайся. Буду рад, рад помочь. До встречи, друг.